Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я расскажу о том, как использовать прокси-модель для фильтрации элементов модели источника. В предыдущем видео я показывал, как использовать прокси-модель для реализации сортировки элементов модели, при этом не трогая данные модели источника. И как это удобно, ну это ровно так же удобно и для фильтрации элементов модели. Если помните, я тогда показывал, что в некоторых библиотечных классах сортировка реализована, однако она, вот если помните, вот это класс QSQL Table Model, который отображает данные из таблицы базы данных, и что там реализовано сортировка, однако она реализована через э, запрос э, всей таблицы, то есть запрос типа select. Единственное, что с добавлением конструкции order by. Ну, фильтрация тоже реализована, например, в этом классе, но опять-таки она реализована через запрос select, запрос всей таблицы, ну, не всей таблицы, а уже с конструкцией where, где э, тот самый фильтр и срабатывает. Ну, на самом деле, надо сказать, что опять-таки это не очень полезно, не очень хорошо, потому что, например, тот факт, что мы хотим отфильтровать и показывать не, не все строки таблицы, это не значит, что мы не хотим использовать данные в этих вот строках, которые мы не отображаем. И поэтому, опять-таки, использование прокси-модели здесь очень-очень полезно и продуктивно. Давайте перейдем к примеру, который я хочу показать. Он может. Казаться немножко таким непрактичным и надуманным, но дело в том, что просто я его готовил для а, видео, посвященного сортировке, вот, но решил, что в итоге, что а, три видео, посвящен, посвященных сортировке, это будет слишком, поэтому я адаптировал этот самый пример для а, демонстрации фильтрации элементов. Итак, что мы здесь имеем? У нас здесь представление списочное да, для отображения а, некого списка у нас здесь радиокнопки для переключения типа фильтрации в примере я хочу показать как бы настраиваемую фильтрацию или не знаю там, динамическую как как не ну, то есть которая будет меняться в зависимости от поведения пользователя от того что он выберет настроит и так далее итак опять-таки мы выбираем, здесь мы выбираем тип фильтрации по какому -то, по одному из параметров у нас имеется слайдер, который задает некую, некое пороговое значение фильтра, то есть значение, по которому будут отсекаться какие-то из записи. Да? И вот этот вот дисплей, который отображает, собственно, положение слайдера, то есть значение вот это пороговое. Хорошо. Ну, для начала нам надо создать... Самую модель. А модель я хочу, чтобы она э, хранила это отображала цвета. Итак, я вот здесь создал уже заготовку класса. Она практически пустая. Ой. Так. И давайте сразу создадим объект, в котором мы будем хранить данный. Объект у нас списочная, списочная модель, поэтому объект будет. QList, контейнер QList, в котором будут лежать элементы QColor. Цвета. Назову э, член класса items. И теперь мне надо переопределить несколько виртуальных методов обязательных. Вот это удобно сделать вот так, через правую кнопку Effectoring. И здесь мне предоставляется список всех виртуальных методов, которые можно переопределить. Я снимаю галочку, потому что не хочу. Хочу преопределить только два из них. Это один из них rowCount и второй data. Все, я выбрал два этих метода. Вот заготовки уже сразу появились как в файле заголовочном, так и в файле реализации. Так, и давайте я хотел сделать еще один такой convenience метод метод для удобства, да, который бы просто добавлял элементы add, add item и здесь у нас цвет в качестве параметра value и его тоже сделаю, конечно, не обязательно, но так просто, чтобы удобнее короче выглядело Поскольку мы храним элементы в объекте items, то мы просто используем метод append и добавляем указанное значение. Ну, на самом деле, да, не очень много что делает этот наш метод. Ну, следующий тоже делает мало. Метод rowCount должен возвращать количество строк, да, или в нашем случае элементов, списка мы возвращаем естественно методом count возвращаем размер нашего вот этого списка items qlist и наконец самый интересный метод опять же как я уже показывал в предыдущих видео мы должны обработать варианты когда индекс является невалидным Поэтому проверяем его на валидность. И если он невалидный, то мы возвращаем некий пустой Q невалидный q вариант. Теперь дальше. Давайте сразу извлечем наш цвет. Извлечем из объекта Items. Ну, все просто, да. Берем у индекса номер строки или номер элемента в нашем случае и теперь вот мы должны обработать э, в зависимости от роли возвращать какие-то различные значения поэтому я пишу switch здесь у меня будет роль роль здесь у меня будет одна из ролей а именно Q Display Roll, который отвечает за то, какой текст будет отображаться в элементе. И я хочу, помимо цвета, чтобы некая была еще вспомогательная информация, выводилась. Q String. Сейчас напишу некий шаблон. Lightness. Это параметры того самого цвета. То есть первый параметр – Lightness. Это uh, параметр, который называется «светлота», как я <laughs> посмотрел в Википедии. Uh, второй параметр – Saturation. Насыщенность цвета. Так, только я опечатал. Saturation. И третье – Tone. Hue. Так, хорошо. И теперь заполним методом Arc, заполним конкретными значениями, используем статический метод Number. И вот из этого нашего Color объекта мы берем те самые параметры, которые нам нужны. Первый, Lightness, это та самая светлота. Lightness. Дальше Q string опять number. Здесь у нас color uh, saturation. И наконец QString number color hue. Так, только опять-таки это у нас метод. Хорошо, бейк не нужен, потому что мы уже использовали Return. Ну, мы пишем дальше. Кейсы. А теперь вариант роли, собственно, цвета. Это у нас роль Background Color Roll. И мы должны вернуть объект Color. Ну, тут все очень просто. Мы возвращаем просто Color. И.. Это, конечно, не обязательно, но так просто для э, удобства отображения я хочу э, учесть roll size hint roll. И э, задать тем самым высоту элементов нашего списка. Q size 0, потому что это первое, это длина, и высота, э, высота пусть будет 30 чуть побольше так и в случае в остальных случаях мы возвращаем опять-таки вот тот самый q вариант пустой так хорошо Ну теперь нам надо в классе в конструкты главной формы собственно создать объект этого класса так сейчас посмотрим надо, наверное, подключить класс этот q color list моду хорошо создаем q color list называем module model. new q color list -module. указываю как всегда зависит в качестве родителя теперь давайте заполним uh, заполним Нашу модель какими-то данными, вот, пусть будет в цикле ай от нуля до, допустим, пятнадцати, и здесь мы а, будем. заполнять методом addItem, который мы с вами написали, ну, некий цвет, случайным образом, используем функцию rent, и в которой, в конструкции uh, объекта Color мы должны задать три компонента, да, RGB, да, то есть event, uh, 255, event. Двести пятьдесят пять. Отлично. Ну и давайте еще добавим а, некие предопределенные цвета. Например, Qt Red, Add, Qt White и Add, Qt Black. Ну, чтобы у нас были какие-то определенные цвета. то что э, удобно проверять э, именно какие-то цвета, которые мы, значения которых мы знаем. Так, хорошо. Мы наполнили модель. Теперь мы должны назначить эту модель для отображения представлению, которое здесь у нас называется ListView. Методом SetModel эту модель и в принципе все давайте попробуем посмотреть что получилось О, ну вот получилось то что в принципе мы и хотели вот наши эти черный белый и красный и вот это случайным образом цвета и здесь мы видим значение вот этой светлоты то есть близости к белому цвету насыщенности это к близости к некому монохроматическому цвету то есть ну вот в случае красного это у нас максимальное значение яркости в каких-то вот приглушенных цветах самое минимальное естественно значение это градация серого вот здесь белый это в частности градация серого и черный тоже градация серого здесь у нас значение насыщенности минимально и наконец тон ну вот тон. Это как бы можно себе представить некое положение в в нашего цвета в радуге, да, то есть если у нас здесь как красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и вот дальше по по, по кругу. Хорошо. мы видим красный, как раз у нас ноль, да. Ну вот си си синий. Ну вот мы, собственно, можем вот по этой э э э э шкале более-менее и представить положение цвета э э по координате тонн. Ну, вот сейчас пока мы здесь двигаем это ничего не меняется. Хорошо. Теперь нам надо создать прокси-модель, э в которой у нас будет реализована та самая фильтрация. Хорошо, опять-таки у меня здесь есть уже... Класс. Единственное, что я здесь уже определил, определил некий перечисляемый тип, Filter Kind, который как раз и определяет, по какому параметру цвета мы хотим фильтровать наше значение. Опять-таки, опять вот эта самая светлота, насыщенность и тон. Хорошо. Итак, давайте создадим... Нам необходимо определить, как всегда, какой-то метод. А метод этот. Так, сейчас это я все лишнее отключаю. А метод здесь нас интересует: вот метод, который мы реализовали для э, сортировки. да А теперь мы хотим фильтрацию. Фильтрацию, естественно, на строк, а не колонок. Потом мы выбираем вот этот вот самый метод. Ну, тут немножко лишние какие-то э, комментарии появились. Ну, вот самое главное вот этот метод. И теперь мы давайте еще создадим еще несколько э, методов, в частности слот, который у нас будет слот, на, э, реагирующий на изменение фильтра. Вернее, Sky будет реализовывать э, обновление фильтра, да, update фильтр эм, И в качестве параметра у него будет. Вот это пороговое значение, да. Thresh hold. Так. Э, давайте, собственно, еще. Так, здесь у нас private секции нету. Тогда я создам секцию private. И здесь я хотел бы завести, во-первых, вот тот, тот самый тип фильтрации, да, то есть э, член. Класса с типом filter kind ну Который мы тоже называем filter kind И второе Вот этот самый thresh hold да, Пороговое значение Thresh hold Ну давайте так сразу Это у нас будет 0 по умолчанию Это у нас будет uh, Lightness хорошо так update фильтр теперь мы еще должны создать метод для обновления типа фильтра фильтрации да void set filter kind кто будет принимать тип фильтр kind. Ну, пусть будет kind. А, так, давайте создадим заготовки в файле реализации. Так, хорошо. Ну, давайте сразу вот эти определим вот эти простые методы. Ой, свернул. Так, фильтр kind. Ну, тут все просто, да, filter kind. Равняется kind. И после этого мы должны как-то сообщить нашей модели, что необходимо заново применить фильтрацию. Что фильтрация изменилась. И для этого есть метод invalidate filter который мы и, и этот метод мы и вызываем. Ну, здесь похожая ситуация. Фильтр. Как у нас назывался? А, так просто назывался. Хорошо. This. Threshold. И здесь у нас. Threshold. И опять-таки вызываем метод invalidate filter. Так, и теперь вот самый интересный метод, который будет, собственно, отвечать за фильтрацию. Здесь мы видим два параметра. Один это номер строки, и второе это у нас родительский элемент. Но это в случае, если у нас модель с иерархией. Поэтому у нас, в принципе, вот этот параметр не очень интересует, мы ну, просто его как бы по умолчанию обработаем вне зависимости от того, что что там есть. Итак, для начала нам нужно создать индекс. Сейчас объясню, что это за индекс такой. Uh, у прокси-модели есть метод sourceModel, то мы можем получить объект uh, модели источника. И мы здесь используем это индекс для создания объекта ModuleIndex. индекс. Указываем в качестве э, номера строки вот этот source row в качестве колонки 0, потому что у нас спичная форма у нас мы хотим исследовать э, цвет э, первой колонки элементов элементов первой колонки, да? И, ну, здесь мы указываем. Это не так важно. Не так важно, что. Ну, хорошо. Так, теперь мы хотим получить некое значение Value. Из, опять-таки, модели источника. Source Model. Метод data. Data, уже знакомый нам. Дата-индекс, вот который мы сейчас создали. И роль который отвечает как раз за цвет э, фона, то есть background-color. Хорошо, мы получили э, это значение. Ну, теперь надо поверить что вообще цвет как-то задавался. Может быть, в модели, которые э, мы указали в качестве модели источника, вообще э, цвет никак не не задается цвет элементов, поэтому проверяем а, значение, которое получили. И только если оно валидное, мы приводим значение к типу QColor. А, тут вот небольшая как бы хитрость, потому что метода toColor нету. Ну можно использовать метод value. Шаблонный. И здесь вот указывается класс QColor. Так, мы смотрим назначение вот этого. Uh, Flash Holder по его значению. Если оно равно нулю, то мы считаем, что фильтр выключен. Том возвращаем True. Проверка проведена. Uh, теперь пишем switch в зависимости от фильтр фильтра Как мы помним, значение он может понимать у нас. Saturation. Насыщенность. В этом случае мы сравниваем одноименный параметр цвета Saturation. Если он больше порогового значения, то хорошо, то мы оставляем этот элемент будет видимый. Иначе... Мы его отфильтровываем. Теперь значение тип фильтрации Hue. Ну, похожая ситуация. Return color hue uh, hue. Больше uh, паругового значения. И наконец. Uh, ну, давайте во всех остальных случаях по умолчанию будем считать, что фильтрация по э, светлости, с, с, светлоте. нас Так, хорошо. Ну, в противном случае, если эта модель вообще никак не э, цвета не устанавливает для элементов, то... Мы просто будем использовать некий фильтр по умолчанию, чтобы тоже этот функционал никак не вырезать. Возможность фильтрации, такой простой по регулярному выражению, уже есть вот в этом самом классе фильтр-прокси. фильтр-прокси модул. мы и здесь тоже source row. здесь source parent отлично так ну теперь давайте свяжем все вот что что у нас получилось в методе о, в классе главной формы что нам нужно сделать ну вот нам нужно, сейчас покажу, нам нужно отработать реакцию на переключение вот этих вот радиокнопок и отработать реакцию на изменение положения слайдера. Так. Ну, во-первых, давайте не будем писать три слота для каждой кнопки, а тоже применим небольшую хитрость. Вот все элементы у меня здесь имеют префикс rb, да, то есть radioButton. И вот смотрите, в элементе радиокнопки я могу задать свойства. Вообще у всех э, объектов, у наследованных от QObject у них есть возможность хранить еще какие-то именованные свойства, что на самом деле очень-очень удобно. Чтобы задать это название этого свойства, давайте его в Define определим. Пусть это будет называться filter filter kind. Prop. И будет называться, не знаю, filter kind. Не имеет значения. Итак, я задаю параметр, вот этот, filter. Prop. А значение пусть будет Q color uh, так секунду нужно подключить класс прокси модели Q uh, filter yeah, color filter model, и мы здесь Задаем значение Hue. Ну, это удобно, потому что перечисляемые э, типы, они на самом деле же хранятся как э, ну, в виде integer, э, да, то есть в виде целого числа. Поэтому мы с легкостью можем так сделать. Давайте аналогично. Lightness set property filter. Q color filter model lightness Y R B saturation set property filter filter Q color filter model. Uh, saturation. Так, точку запятой. Хорошо. И теперь мы связываем. Связываем, связываем, связываем, связываем uh, радио кнопки. Связываем сигнал таглд uh, с.. Давайте, чтобы не вылезать сюда. Со слотом. Так, слот мы еще не написали. Давайте напишем. Так. RRP button gold. так тип тоже чек вот. тип Булин Давайте сразу вот здесь тоже Оп. создадим так пока он ничего не делает пока мы только привязываем к нему он отлично теперь connect uh, rb lightness signal toggled this slot указываем тот же самый слот uh, а то какая именно кнопка была нажата, мы узнаем из вот этого самого свойства. Сейчас покажу, как... Saturation, Signal, Toggle, this, this, Slot. Так, готово. Так, хорошо. Теперь давайте создадим, собственно, ту самую прокси модель. Предлагаю ее здесь сохранить. А, пардон, придется сюда перенести. Q color фильтр модул лично. Теперь мы создаем объект прокси модуль член класса uq color filter module. указываем как всегда здесь в качестве родителя, указываем модель uh, источник set source модуль, и связываем связываем наш слайдер вертикальный слайдер сигнал нет слайдер moved такой есть сигнал а принимать его будет прокси-модель. И там мы реализовали специальный слот. Слот, который у нас называется, по-моему, ап... а, Update Filter. Отлично. Так. Хорошо. И теперь э, в качестве модели для отображения мы должны указать прокси-модель. Прокси Так, с этим мы закончили, и теперь, наконец, нам остался вот тот самый слот реакции на нажатие э, радиокнопки. Итак, мы проверяем значение «checked». И если «checked», мы приводим к типу «radio button» R -R объект, uh, который послал нам сигнал. Uh, Теперь давайте вытащим uh, тип фильтрации через свойства Uh, get, нет просто property опять указываем filter kind prop uh, и приводим его к типу int хорошо и наконец мы должны сказать нашей прокси модели что изменился тип фильтрации set uh, filter kind и мы приводим queue color filter model filter filter kind int kind нужно было одну строчку написать так, чтобы не вылезать за пределы экрана так я думаю можно попробовать запустить так смотрим да мы видим фильтрация начала работать так у нас он фильтрация сейчас по светлоте то есть смотрите белая вот изначально был черный первый вот черный элемент как только двинули он пропал белый естественно должен в последнюю очередь исчезнуть но ну, сейчас остаются самые светлые цвета и наконец остается только белый все мы вышли по делу э -э хорошо переключаем на насыщенность и здесь ну на самом деле можно легко проверить по значениям и вот у нас Насыщенный цвет красный, потому что он э, чисто красный, да, без примесей. И максимальное значение. Вот он, опять-таки, исчезает последним. И фильтрация по цветам радуги, можно сказать так. Смотрите, сначала у нас красный исчез, да. Теперь у нас исчезает что-то типа оранжевого. Теперь должен желтый-зеленый исчезнуть. Вот он. Вот они исчезли зеленые. Теперь голубой. Так и есть голубой. Ага. И осталось что-то типа фиолетового. Ну что, смотрите, все работает. И опять-таки мы никак не... При этом а, не влияли и не меняли данные внутри... Э, модели источника, что весьма, весьма удобно. На сегодня все. Спасибо. До свидания.